Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигай like И сегодня мы сделаем обзор биткоина, посмотрим на сегодняшнюю интересную ситуацию А перед началом, опять же, огромная-огромная вам благодарность Под прошлым видео вы набрали более 7000 лайков и более 1000 комментариев И все это слова поддержки Вы меня этим очень-очень сильно замотивировали И еще раз огромное-огромное вам спасибо И мы начинаем Итак, что у нас на биткоине происходит? Обратите внимание, что мы с вами предполагали первый сценарий вот такой вот образование здесь перевернутой головы и плеч В итоге мы от 57 тысяч увидели а, импульсное движение вверх до линии шеи Но мы от нее вновь отскочили и движемся теперь уже по второму сценарию То есть первый сценарий у нас не реализовался Теперь а цель для отскока минимальная это 53 тысячи долларов Сейчас я более все подробно объясню Смотрите, здесь у нас находится во-первых область поддержки в данном месте И трендовая линия поддержки то есть это минимальная цель для коррекции. А ниже опускаться ни в коем случае нельзя, поскольку трендовая линия у нас будет пробита. Также обратите внимание, давайте откроем часовой таймфрейм в более локальной картине. А цена у нас пытается совершать импульсное движение вверх, например, в данном месте, в данном месте и в данном месте. Но увидим, что цену выталкивают и просто не дают цене пройти дальше. Здесь мы увидели рост примерно на 5%. Цену резко вытолкнули после этого роста И здесь мы увидели рост в моменте примерно на 5% И также цену выталкивает То есть покажу, каждой у покупателей пройти дальше нет В идеале, конечно же, здесь мы голову и плеч уже не увидим Но мы можем увидеть образование двойного дна для этого нам нужно скачать прямо сейчас, и тогда опять же этот двойной нос провоцирует то самое движение до 65 тысяч долларов и дальнейшее повышение. Но судя по нынешней картине, мы можем пуститься еще ниже до уровня 53 тысячи, до трендовой линии поддержки, поэтому в случае чего будьте к этому готовы. И откровенно говоря, ситуация является напряженной в локальной картине. Естественно, используя мультифреймовый анализ, мы знаем, что все тайфреймы между собой взаимосвязаны, поэтому чем больше медвежих факторов появляется в локальной картине, тем больше их более глобальной картине. И так все идет по цепной реакции. Поэтому чем дальше мы движемся на понижение, тем больше становится медвежьих факторов. И вот это, вот это последняя линия обороны. Это уровень 53 тысячи 55 тысяч. Ни в коем случае нам нельзя заходить ниже этого уровня, поскольку э, если мы зайдем ниже, это может провоцировать дальнейшее движение вниз к уровню 40 тысяч. Я настроен по бычи, поскольку мы здесь видим... Э, Пятиволновую структуру, раз, два, три, четыре, и мы ожидаем пятую волну роста В более локальной картине мы видим сложную коррекцию, про которую я вчера говорил Это расширенная горизонтальная коррекция по волновой теории Структура полностью совпадает, то есть мы видим здесь после движения вверх Раз, два, три, раз, два, три, и раз, два, три 4 и 5. Расширенная горизонтальная коррекция 3,3,5 по волновой теории. Структурно идеально сходится. Но, тем не менее, напоминаю, что в коррекциях, в интерпретации коррекции очень легко ошибиться. Тем не менее, если сделать это правильно, качество прогноза в разы увеличится. Поэтому, учитывая все факторы, учитывая то, что мы предполагаем, что это четвертая волна коррекционная, перед пятой волной роста, здесь находится у нас область поддержки, здесь находится трендовая линия поддержки, то мы можем предположить с большей вероятностью рост. Именно поэтому я настроен по бычьи. И в глобальной картине, тем не менее, я напоминаю, что все у нас пока что имеет бычьи факторы. Но, как я уже сказал, по мультифреймовому анализу Локальная картина дает цепную реакцию на дальнейшие таймфреймы Так что, друзья, внимательно наблюдаем с движениями цены Я опять же постараюсь вас сразу повесить в случае опасности Также обратите внимание, что здесь мы видим такое уверенное импульсное движение вниз Далее образование скопления И эта формация может спровоцировать движение вниз с определенной целью Цель у нас находится на золотом сечении по, проводим по этому импульсу И цель это 53750 То есть подводим итоги Я предполагаю, что мы еще Можем пуститься именно до этого Значения и потом Последует дальнейший рост С большей вероятностью я ожидаю повышения Поэтому ждем и наблюдаем И как я уже сказал, я постараюсь вас сразу повесить в случае опасности Пока опасности нету, но ситуация является напряженной Альткоины сейчас разбирать смысл слова нету Поскольку сейчас все и зависит именно от биткоина Нам нужно пронаблюдать за этими движениями цены Поэтому как только ситуация станет более определенной Уже можно будет а, анализировать альткоины В принципе все, что хотел я сказал И, друзья, у нас Black Friday на TradingView View. 60-процентная скидка на максимальную подписку. То есть, Trending View — это та платформа, с которой я анализирую. Что дают подписки? Подписки дают определенные преимущества, то есть возможности. Например, вы можете открывать несколько экранов и так далее. Ну, поподробнее вы можете ознакомиться с подпиской на сайте. Я лично использую в данный момент версию Pro, то есть где здесь должно быть написано, вот у вас осталось 12 дней ваши вашей подписки. И сейчас хочу купить подписку премиум, то есть чтобы мои возможности были не ограничены. Экономлю 432 доллара и получаю месяц бесплатно. Хочу купить эту подписку прямо сейчас. Итак, я купил и подписка была изменена. Обновить. Отлично. Так вот, если вы хотите купить по скидочке, то ссылочка будет в описании. В принципе, можете по моей ссылке перейти, тем самым вы мне немножко поможете, либо вы можете просто зайти в интернете Trading интернет мне без разницы. Просто напоминаю, что есть скидка 60% это я считаю очень-очень жирная скидка. На этом видео после концу. Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте этому видео палец вверх, следите по статье, друзья. Всем желаю всего лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!